Здравствуйте, друзья! На связи Эдуард Бергов и время интервью. Проблемы развода, измен, недопонимания иногда разрушают многие семьи. Как сделать так, чтобы выстроить со своим мужем или женой максимально крепкие и надежные отношения? Как пережить вместе проблемы подрастающего поколения и в переходный возраст детей остаться другом для них? Об этом и многом другом поговорим сегодня с основателями Академии счастливых отношений, экспертами в области семейной психологии Игорем и Еленой Базилевс. Игорь, Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард. Доброго время суток всем. Спасибо. Игорь, на правах ведущего первый вопрос, наверное, задам вашей жене как джентльмен, если будете не против. Да, пожалуйста, мы немножко волнуемся, конечно, потому что спрашивают. Первый раз. Ваша, да, наша. А так, пожалуйста, я только за. Елен, вы из многодетной семьи. С какими проблемами сталкивались в детстве? Скажу сразу, что детство было тяжелое. Многодетная семья, и когда ты старшая в семье, подразумевает то, что ты помощница. И помощница не просто помощница, а ты как глава семьи, тебя родители ставят во главе. А у моей семьи, в моей семье вообще было нарушение отношений родительские. Как сейчас я понимаю, с психологической точки зрения, то семья была дисфункциональная. То есть она изначально разрушала сама себя. И я выросла в этой семье, но я очень благодарна тому, что я в этой семье прошла этот путь. И Детство было тяжелое, скажу сразу, помимо того, что приходилось ухаживать за малышами, за младшими братьями и сестрами, проходило еще такой момент, что раньше, ну, советское время было тяжелое, и как-то выживать, это был Крым, приходилось летние каникулы, мы проходили в 5 утра подъем на рынок, перекупка каких-то фруктов, овощей и потом пересылание их на Москву. То есть такая спекуляция, если, ну, на русском. Раньше, да, спекуляция. Но сейчас это бизнес. И 6-7-летной mm -hmm. девочке а, при, при, ну, приходилось 5 утра встать, помогать родителям там это что-то скупить, перебрать, пока они все на работу уходили. То есть ответственность была огромная. Потом прибежать, поднять братьев, сестер, покормить их, 12 часов прибежать опять, помочь это завязать, доехать как-то там на автобус тебя с коробками садили. Ну, то есть вот, вот такое вот было. Причем это двор. взять. А хозяй все-таки сложным ребенком или абсолютно сложным тогда я наверное считала себя гадким утенком и какой-то ценности не понимала вообще не понимала у меня было наверное было много комплексов но я всегда шла в свой страх я всегда я считаю что я была какая-то непокорная вот это было во мне всегда угу. игорь какое детство было у вас мне кажется, у меня было хорошее детство советское. Иногда есть такая ностальгия. Я, ну, в отличие от Елены, она не звала, Елена никогда не чувствовала любовь своих родителей. Я, наоборот, чувствовал очень большую любовь мамы, очень большую любовь мамы на себе. Конечно, папа немножко ревновал, и отсюда у них мы ну, не строились, может быть, отношения, но вот я вырос а, областной любовью, скажем так. Угу. У нас такие принципиальные отличия Я можно добавлю У меня тоже в промежутках между а, допустим поркой так как отец был, ну сейчас я понимаю, что это был садист на самом деле, да а между поркой там огромнейшей, сильной то есть у меня избивал, физические наказания были и я также получала очень много любви а, то есть было тепло, были какие-то теплые ужины, была ну семья хорошая, как, как мне кажется было ну, плохое, но я это сейчас не воспринимаю как плохое, но было много а, а, много и любви, да, папа мне приучил, там, какие-то духи, какие-то лаки в столь раннем возрасте, да, то есть он прививал во мне вот что-то женское, чтобы я была женщиной, при том, при всем, что в конечном итоге в подростковом возрасте он, наоборот, это все истоптал, то есть он меня сильно избивал, унижал, вот это все было, да, но опять-таки это на откуп моему отцу, то есть у меня к нему нет претензий сегодня вообще. Вы, вот из такой семьи, Елен, да, то есть какие были первые серьезные отношения с мужчиной? переложилось это ли на первое отношение. А, огромно. Это огромное, да, было. По сути, она нашла такого же. Я нашла первого мужа точно такого же садиста и обжала 16 лет из дома, как думала, что ну в легкую жизнь я буду сама строить свою жизнь и никогда не повторю уроки родителей. Но на самом деле у меня попался такой муж, которого я любила там безумно с 13 лет. Он попался также поднимал руку, то есть у него такая вольная жизнь была старше меня, был он жил своей жизнью, и я девчонка, я не понимала, что происходит. Я много сил вкладывала, в семья, борщи, супы, уют, быт, порядок, ребенок, чтобы все было выдержано, чисто. Как мне там учили в семье, что должно быть, мужчина должен быть на первом месте, да? Но мужчина сначала, mm -hmm. сейчас я понимаю, должен заслужить было это первое место. То есть, а у mm -hmm. меня, получается, он его незаслуженно получил, поэтому я сполна получила в этом браке. Угу. Елен, как перебрались в Москву? В какой-то момент я поняла, что… Ну, то есть тоже была такая череда… Цепочка событий. Цепочка событий которые были… Которые разрушали меня. Я, начинала... я начала болеть очень сильно. У меня две операции в браке я перенесла. То есть измена моего мужа с близким человеком. На тот момент у меня… Это были два самых близких человека. Мой муж и моя сестра. И, то есть, когда ты видишь близких людей, когда ты больной, то есть болезнью, да, растоптанной, ну, полностью, да, как женщина, и ты не нужна в этом. Ну... Это были такие тяжелые переживания, которые они, они меня заставили встать на какой-то понять, что я что-то должна делать. И прежде всего мне, конечно, стояла не ради себя, а ради ребенка: что я должна дать жизнь своему ребенку. То есть, она я понимала, что это же 90-е годы, улицы выключали то есть вырубали в этот момент, когда свет выключались провода, после эти провода включали свет, люди умирали до тока, то есть есть mm -hmm. нечего было. То есть ну, это ужасное время было, и я всегда свекрови своей говорила, что э, первое с что моя дочь пойдет в Москве в школу. Она всегда смеялась надо мной. Но у меня было в мыслях, я думала, что его уберу вот из этих компаний, мужа своего, да. Э, ну, то есть э, я, я понимала, что что-то должна сделать. И я приехала в Москву совершенно без денег, дочь я, к тому времени была в больнице, и у нее а -а -а. нашли в Крыму, да, ее положили. И я настолько занималась де денег, что я уже не понимала, что делать. Просто у меня, то есть мне было 19 лет, и я вообще не понимала, что делать. У меня долгов вот так. Ну, смотрите, болит. до того, как вы познакомились с Игорем, да, то есть вы уже состоялись, да, как, можно сказать, как предприниматель, потому что вы по образованию еще и косметолог профессиональный. У меня в Украине, то есть сейчас, тогда в Украине, остался незаконченный один курс актерского, потому что муж был против, я закончила с этой карьерой, и я практически оказалась без образования, у меня не было образования вообще. Я приехала в Москву и пошла на рынок торговать ну, наемным рабочим помидорами, огурцами, зеленью, чем-то таким. И там в промежутке я э, смогла насобирать, вот эти, моя жилка пригодилась, я смогла стать, ну, стать таким мини-бизнесменом. Тот купил, тут продал. Я собирала сумму денег, в конечном итоге что-то свое маленькое. И как... Когда мы познакомились с Игорем, я уже такая была дама, ну, состоявшаяся, можно сказать. Я снимала сама квартиру в Хрущевке на первом этаже, поэтому я была важная птица уже. как познакомились с Еленой? Как это произошло? Эдуард, смотри, на самом деле, вот, обращаю внимание, у каждого свои иллюзии. На самом деле, Елена говорит, я состоялась, но когда я увидел, на ней была пренеприятнейшая шуба Бубу, я ее называю. Сейчас это модно, искусственные, искусственные. искусственные шубы есть дорогие, но тогда эта шуба-буба-плюшка. Но для меня оказалось, да. что я была звездой, потому что это первая вещь, которая могла себе позволить. Искусственная шуба, джинсы синие, да. какие-то ботинки кожаные и сал салатовая водолазка, то есть под горлышко. И часы были вот такие большие. Так случилось, Понятно. что день рождения у меня совпадает ну, ровно в один день с Рождеством, 7 января. Э, я дома отмечал день рождения, и тут моя сестра двоюродная привела мне подарок. Ну, со словами причем, держи подарок. Она на полном серьезе сказала, вот я тебе как? привела подарок. <с improvise> привела подарок. То есть а, привела на день рождения Елены? Да, да. Мое. Мое, привела подарок. 7 января привела меня, а мне сказал, пойдем прогуляемся. Я говорю, куда? Она говорит, у моего брата день рождения. Я говорю, я никуда не пойду. Она говорит, да что ты там, никого нет? Я говорю, ну хорошо, я купил бутылку шампанского, конфеты, пришла, говорю, где именинник? А он сидел в центре стола с парнем и показал другого парня. Я пошла этого парня целовать. Все смеются, я вообще не понимаю ничего. А она ему, кажется, еще сказала, что держи подарок. Ну, конечно же, когда я увидел, Елена присела там обиняком на дальнем конце стола. Ну, не на дальнем крае. Но почти. Я все внимание сразу на себя перецепила, всех ребят. Но я приняла решение, что эта девушка будет моей, будет моей женой, ну, во что бы то ни стало. И, и при а, этом вы на первом же свидании, фактически не на первом, а в первый же вечер ей это сказали. да. закончился день рождения, я пошел провожать сестру с Еленой. А, ну, так получилось, что сестра ушла да, чуть пораньше. Ну, мы на площадке теста. Но... Уединились, пообщались, и, конечно же, я Елене сказал, что ты будешь моей супругой, Потому что вот ты мне нравишься, я хочу связать с тобой жизнь. Ну, я посмеялась. Конечно. А, на что я сейчас ну, помню, сказал. Все равно ты будешь моей. Моей любви хватит на нас с тобой. Ну да, да. Я сказала, что не люблю никогда тебя не полюблю. У меня внуки, бородатые. Сразу же выставила райдер в первый же вечер. Что, шубу, дочку замуж? Шубу а, дочку замуж. Да, это, были, это были условия выхода замуж за Игоря, да? Да, да. да, Вы да выдать да, да. дочку замуж и, и что еще? Шуба, дочка замуж и... и подожди, еще выдать третье. Я уже забыла. Шу... Я... Шуба, дочка замуж. Шуба, дочку замуж. Господи, я забыла. Я уже так нервничаю, что я забыла. Еще третье что-то было. Ну что такое? Вот смешное, да, замуж. Ну, главное, наверное, Игорь уже это все выполнил. Да, да. Причем с да. Раз Елена забыла, что обещала, значит, это уже так не принципиально сейчас. Бужа, а, мне уже а сколько прошло времени от того, чтобы вы съехались, чтобы вы начали какие-то серьезные отношения? А... Какой был промежуток? Получилось вот в таком ключе. Елена а... со своей мамой переехала. Мы жили тогда в поселке в Подмосковье, 40 километров от Москвы, город Черноголовка. И угу. они начали снимать квартиру, вот этот маленький бизнес там торговли на рынке какими-то салатами и еще чем-то они торговали. Угу. Я начал брать эту неприступную крепость, каждый день приходить. Ухаживать. Это были горы чеснока и помогать мне, потом брать дочку, выгуливать ее. Ходить. Нет, дочка еще была. А, ну еще, да. да, это действительно было горы чеснока, корейские салаты там. Это запах был такой масло жареным пахло, я, я вообще не понимаю, как-то не убежал. Но а... Конечно же, мне потребовалось два с половиной месяца, чтобы Елена... Всего? приняла. И да, Елена сдалась. Приняла но, решение... Причем первый этаж, он приходил под окна, уже таяли сосульки, он подстукивал там под окнами ночью. Я вообще спала, его даже не пускала. Моя мама его впускала, и он у кровати на кресле, как вот так вот спал, как Иисусик. и поехала в Крым но рассказать своему мужу, что отношения закончились, и забрать дочку сюда, сюда в Москву. На эту... Угу. 2,5 месяца, но, конечно, это были напряженные, это были такие, Елена не давала ну, расслабиться, с, э, салаты действительно это самое малое, и через 2,5 месяца она уехала, я переживал, вернется ли она, потому что она поехала к мужу, у нас были разговоры, я разговаривал о будущем, но Елена всегда возвращалась назад, там есть муж, есть дочка, ну, мне очень сложно это оставить его. Uh -huh. а, несмотря на то, что там была тяжелая история. Uh -huh. И когда она поехала, конечно, были переживания. Но, как я помню, это было 8 марта, ты поехал, да, я посадил да. на поезд. Поехала, дал мне денег. Дал денег. И через три или, или через пять дней все-таки Елена вернулась, вернулась с дочкой. Елена, а вот какой решительный шаг Игорь сделал для того, чтобы вас завоевать? Ну, решительный шаг уже был принят, наверное, когда мы приехали, была дочь, как раз было день рождения, и он пришел на день рождения, был ну, стол, да, люди сидели, гости, и он принес маленькую кожаную куртку, там большой, огромнейший пакет <сосых> и маленькую кожаную косуху. И когда я увидела, то есть для меня это было, ну вот, прям переворот, я поняла, что... И вечером мы пошли гулять, а дочка сидела у него на баранах, ее задела ветка, и она сказала, папа, аккуратно. У них была договоренность, как я потом уже узнала, они, когда он ее выгуливал, она его уже начала называть папой и когда я услышал у меня дочь да, да первого брака то есть я всегда была против что было там много пап каких-то то есть вот э, mm. я говорила никакой это не папа это просто ну дядя игорь который приходит то есть он сразу был игорь а втихаря у них были договоренности то есть он был а-ля папа оказывается для нее mm. а, елен ну смотрите игорь э, человек не богатый да то есть из обычной семьи абсолютно наверное, такой же как и вы да то есть вот вы, нет, вы... Нет, нет. Тогда он был для меня более такой, он был очень завидный москвич. У него была машина какая-то там, у него была окружная куртка, шапка, квартира была. То есть для меня это как бы такой Наоборот, что это крутой мужчина я. И очень много было таких договоренностей, так как ну, городок маленький, то есть в меня так камешки покидывали, что оторвалась себе. Непонятно, откуда он еще вообще ее взял. Потому что я была такая яркая, в коротких юбках, на таких каблуках, вот с такими красными губами. И говорили, он и откуда-то ее привез, но от, ну, откуда-то не оттуда. Из -за то есть... Украины тогда это было... Тоже таким Потому что да, я там показывала, что я такая вся крутая, и у меня наоборот какое-то почему-то всегда превосходство было перед ним. Я себя чувствовала звездой вот рядом с ним. Если рядом с первым мужем я не дотягивала до него вообще никак, до голубоглазного mm -hmm. красавца с черными волосами, то здесь почему-то я ощущала, что я, ну, звезда ему повезло один раз в жизни, когда я так и говорила, что когда я появилась Спасибо. в своей жизни. Вот mm -hmm. как это работает, я не знаю. Смотрите, ну вот еще раз, как бы рассказывая вашу историю, да, начинаете вы жить вместе, наступает замечательный 98-й год, дефолт, да. что делали в это время? Скоро. Весело а, Игорь ну, приносил ну, зарплату ящиками какими-то, Вы выплачивали там чем-то, какими-то продуктами, вот что-то, ну, это было ужасно. Несмотря на свое образование, конечно, конец 90-х, у меня uh -huh. техническое образование. Я пошел работать рабочим, на ну, обычном рабочем настройку. Uh -huh. Потому что тогда рабочие получали, тогда рабочие больше. получали больше, чем инженер uh -huh. или ИТР какой-нибудь другой сотрудник. Но дефолт поставил все на свои места. Действительно, uh -huh. я получал зарплату. Мы строили какой-то магазин, и нам магазин, ну, не магазин, а фирма платила пиво ящиками пива какого-то масла. ну хоть что-то взять. То есть у тебя дома кушать нечего, у тебя есть масло и пиво. Что-то можно было продать, получить какие-то деньги, но это было хоть что-то. Угу. Хоть что -то. По сути, конечно, эти три года, вот мы начали жить спустя пять месяцев, Елена поставила условие, там ты нас, мы переезжаем к тебе в квартиру и начинаем жить с семьей, да? Это... потому что его родители были против. Я угу. это условие выполнил. Его вот три года, наверное, была борьба за живучесть. За выживаемость. За... За место под солнцем. В мы, мае мы сошлись, а в августе как Дефолт. раз волчие два месяца. Угу. И действительно были такие моменты, когда ну, даже кушать нечего было, если бы там не наши родители, чуть... которые оказывали помощь. Ну, твои родители, мои не оказывали. Да, мои родители, потому что все-таки под боком были. Ну, наверное, было бы очень-очень тяжело. Но это нас... В какой-то момент скрепляло, потому что мы ходили на рынок, брали какие-то субпродукты, вечерами это все крутили. Делали котлеты, тефтели. Когда было вообще плохо, мы из Геркулеса и Маги делали какие-то котлеты. То есть у нас ребенок Геркулес до сих пор просто не принимает никак. Или печеночные котлеты. Или печеночные. Ну, что-то дешевое такое, брали, на что было денег. Ну Нас это очень объединяло, наоборот, мы как-то прям вместе Но были. При этом, Игорь, вы добились достаточно хороших результатов в бизнесе. Как так получилось? Кто на да. это повлиял? Да, три да, года, года была борьба за выживаемость, за живучесть, uh -huh. но потом все-таки… Я пошла на работу потом. Потом пошла Елена на работу, нам стало как-то полегче. С одной стороны, полегче, но с другой стороны, здесь я немножко стал расслабляться, да, потому что моя зарплата как рабочего не очень большая была, Елена получала как косметолог намного-намного больше, ну плюс чаевые ей еще что-то давали. Uh -huh. В итоге, в итоге все-таки, благодаря моей женщине, ее поддержке, ее ну, ресурсу, э, расскажи, она направила меня в Москву. А, ну, потому что я всегда чувствовала огромный потенциал в нем. И я говорила, что ты не можешь, ну, так свою жизнь, а, ну, быть рабочим. рабочим. Я говорила, что я могу быть с тобой, с рабочим, да, но я чувствовала всегда, что что-то есть выше. И я ее всегда толкала. Мама была у него наоборот, а, она говорила, нет. Вот сейчас там что-то поменяется, там, да, и ты пойдешь и будешь мастером, например, потому что все уже пенсионеры, а ты как раз с образованием это заменишь. Я говорю, что у тебя больше потенциал, и я, ну, я чувствовала, я видела это. Нужно, говорю, там ехать в Москву. И Мне предложили должность, должность уже инженерную, правда, в Москве, но зарплата была меньше, меньше, чем я получал работу. Конечно, это для меня был выбор, дилемма. Есть ответственность за семью, за супругу, за ребенка. Но если бы не поддержка Елены в тот момент, наверное, я бы не решился поехать в Москву вот именно на руководящую должность, на инженерную. Но сначала инженерную, потом моя карьера начала ну, стремительно расти, я стал э, инженером по технадзору. Э, руководителем проекта, начальником. Но опять-таки не все гладко. Были да. моменты, когда, то есть после первого зарплаты ему не заплатили, потом еще новая какая-то организация опять где-то уже это Москва, там тогда очень, ну по-русски кидали что-то, термистый. Угу, угу. Но я очень цеплялся за любую возможность, за любую угу. возможность цеплялся, продвигал себя, обучался, да, лишь бы зацепиться и, ну, построить карьеру, и начать зарабатывать деньги. И так mm -hmm. вот из года в год э, начала моя карьера развиваться, начал расти мой достаток, ну наш достаток, скажем так. Mm -hmm. э, я стал зарабатывать неплохие деньги и повышаться по карьерной лестнице. Да, я работал как и в российских компаниях со стороны заказчика-инвестора, так и в крупных западных компаниях, ну, достиг э, там должности руководителя направления региона. Mm -hmm. а что well, то есть, это... хайпе, вроде бы... Такая благополучная семья начинает строиться. Но да, да. Фасад, что фасад происходит? Фасад был хороший. И примерно в этот момент я начинаю очень сильно болеть. Mm -hmm. ну, внутренне у меня какие-то депрессии начинаются, потому что Игорь растет, а ребенок вроде как тоже уже отходит, потому что ну, такой подростковый возраст, когда... Начнем с того, что ребенок 11 лет, уже как бы не с родителями, у него свои какие-то, а здесь ребенок уже там был, подростковый у нас прошел, уже 11-12 там 14, наверное, было, да, и я, получается, одна, то есть работа, дом, муж приезжает, он весь важный такой, весь очень большой, крутой, а мое место, то есть, становится… Ну, конечно, я же зарабатываю деньги, меня управляет наполняет. А я какая -то... был момент в вашей жизни, да, когда уже там, то есть пройдя вот эти проблемы, да, то есть пройдя проблемы со здоровьем у вас было шесть операций, да? то есть вы просто взяли внезапно купили билет на поезд и уехали. И только на перроне, да, сказали мужу куда? Вот что это да, было? За что... А, это было, это было, но перед этим у нас предшествовало очень много. В нашей жизни появился роман, то есть мой любовный треугольник. Любовный треугольник. У меня был. появился мужчина, который как, ну, который слышал меня, который видел меня, который понимал меня. Мы с ним год просто говорили там о стихах, о луне, о поэзии. Я ему была интересна как человек. И для меня, чтобы вот так человек-мужчина меня слушал, женщину там, вниманием, да, и нехваткой любви, для меня это было, то есть это было чем-то таким, ну, очень важным, весомым. И я, естественно, делилась с Игорем, я ему приходила, рассказывала. Но mm -hmm. как-то он это не понимал, он не чувствовал. У Игоря хорошо самооценкой. И поэтому он э, не чувствовал никаких подводных камней в этом. Я не понимала, я думала, ну что Елена бесится, ну друг и друг. А уже... я не понимала, почему меня не ценят. То есть, э, с одной стороны, это же мужчина появился, я говорила, что, ну не поступай так со мной, так, я же ведь есть, обрати на меня внимание, или ты думаешь, что я никому не нужна. То есть, это, наверное, был вначале такой акт. Ну, вот как, просто чтобы был мужчина, что смотри, да, я же тоже нужна, я обратил но этого не происходило. Но я уезжал, ну, скажем так, полшестого утра в Москву, приезжал там после девяти вечера, мне, конечно, было не до этого, не до супруги, друзья были, вечером это надо, выходные расслабиться, в компании где-то, шашлыки сходить или что-то. И у нас был же отрезок времени, мы очень хорошо вместе делали вот эти вот всякие алкогольные излияния, и как будто бы мы вместе были. Компания, но когда это все расходилось, мы оставались одни, то есть это тоже как-то мы наелись этого. Это было... Ну в итоге, я скажу, было... Что это в итоге была за история? То есть почему вот произошло именно опять такой резкий поворот в вашей жизни, что вы захотели куда-то уехать? Произошло то, что... В моей голове ну, сложился такой пазл, да, первый мужчина, я его любила, ценности не было, второй, я ему служила, я все делала для него, но по большому счету ценности моей тоже не было. А третий мужчина появился и то же самое, то есть, Любовь-морковь, а ценности нет. Я поняла, что э, я как женщина, вот ноль. И когда ты себе, ну на самом деле, не может быть весь мир, да, такой плохой, ты понимаешь, честно, в какой-то момент я сказала себе, что это что-то со мной не так. И всплыло вот этот вот, э, что я… Э, твоя очередная. Ш, да, очередная, очередная болезнь, операция. да, очередная операция, когда меня везут. И я понимаю, что не нужна папе, я не нужна маме, я никому не нужна. От меня все отказались, и э, я вообще… То есть был такой момент напиться таблеток, да, то есть как бы в первом браке я пробовала это сделать, у меня остановило то, что у меня ребенок. Сейчас ребенок взрослый, меня ничего уже не останавливало. И вот, вот это, это было на самом деле ужасное состояние. Ты понимаешь, что тебе уже глубоко за 30, ну там за 30 было, да, там с копейками глубоко, да, но ты как женщина, ты не состоялась, ребенок твой вырос, ребенка ты больше родить не можешь, потому что у нас было уже две попытки ико, здоровья у тебя нет, мужчина твой не сегодня, не завтра тоже уйдет, он на большой должности, а кто ты такая? Про что угу. ты? И я познакомилась случайно с какой-то а, женщина, ну, случайная женщина, то есть не близкие, и мы что-то разговорились, и она говорит, я вот где-то поехала или кто-то знакомый, я не помню, и она мне называет адрес, это где-то в глубинке, а, Саратовская область. Там даже телефон нет. нет телефонов, нет связи, и она мне говорит, это там, все, угу. и я в один момент решаю вот этот поезд, я Игорю говорю, он говорит, ты куда? Я говорю, я уезжаю. И я ему сказала вот только... Даже дочь позвонила и говорит, папа, ты понимаешь, куда она уезжает? А я только дочери поделилась. И он говорит, Лен, выходи. Я говорю, нет, я уезжаю. И я ему сказала, он говорит, выходите, никуда не пускаю, Куда? В ночь? Непонятно куда? Я говорю, если только ты меня сейчас заберешь, я говорю ты меня больше никогда не увидишь. Он, наверное, понял внутри, что это такое, он меня отпустил. Что я могу сказать? Все-таки Елена уехал на две недели без еды, наедине с собой, в трансформациях, в молитвах. Я приехала за ней после, ну, по истечении двух недель. То есть дай, дай скажу еще. Но... Это такое место было? Это был курган, щитовой домик, там и родник печка, ты сам себе, там, я два раза чуть не угорела от дыма, там не было совершенно еды, там только, ну, вода из родника, вот все, что, из благ цивилизации. Но когда я приехал за Еленой, ну, спустя вот эти две недели, я остался, Нашел меня. Нашел, я остался там. Я увидел другого человека с другой энергией, с другими мыслями. С другим весом с другим весом, с другими мыслями, то есть она трансформировалась, трансформировала свое сознание, сознание, то есть вот совершенно другой человек. Я остался mm -hmm. еще там с ней, мы остались на 2-3 дня, и вот эта трансформация, и это место, и все вместе наложилось, в том числе и на меня. Mm -hmm. Когда мы приехали, но ну, буквально в первую неделю я бросил употреблять алкоголь, полностью курить, полностью, и мы стали викторианцем в том числе я не я была уже она была но я стала викторианцем, хотя раньше я говорил я кушаю мясо кушал и буду, и буду кушать. кушать и выпивал и выпиваю и, и это само вот по себе вот как по щелчку очень легко Просто да. отпало. даже я в какой-то mm -hmm. момент испугалась его именно духовному росту потому что человек настолько был далек да и тут я испугалась вообще я поняла, что я вообще его теряю то есть что uh -huh. происходит я не понимала а он настолько быстро скакнул что даже, мне кажется, перешагнул меня. И, а, то есть... и с тех пор, вот после нашей ну, я называю совместной трансформации, нам стали угу. появляться на нашем пути учителя, причем лучшие учителя мира, которые стали давать нам знания. Мы эти знания как губка начали да. впитывать, обучаться и нести эти знания людям, помогать людям. Угу. Ну, я... Ваша история вообще достойна, наверное, отдельного сериала, какой-то Санта-Барбары, потому что Таких перипетий, я просто, знаете, слушаю это с таким вниманием, да, и я думаю, что наши слушатели тоже удивительно. Удивительные факты и того, что вы говорите. Извините, Игорь. Вот, и спустя какое-то время мы стали помогать людям. Сначала Елена. Потом. Ну, это было даже больше так, когда люди просто приходили, говорили, ой, у вас так было плохо, а что делали? Ну, делали mm -hmm. то и то-то. Потом люди людей пришли, а помогите там им звонят. Слушай, а ты не мог бы там? И вот это начало как в хобби. Друзья друзей, хобби. как цепная реакция. Oh. хобби oh. какое-то. То есть помогли товарищам, друзья друзей, и все mm -hmm. это пошло. А, я понял, что вот все-таки строительный бизнес – это немножко не мое. Да? Все-таки mm -hmm. можем... это больше духовность, помогать, помогать людям. Я присоединился к Елене, мы начали организовывать нашу академию. Вот, в каком академию? году вы основали Академию счастья? А, Елена начала, начала целительную свою деятельность в четырнадцатом году. Через год я к ней присоединился, и в шестнадцатом мы уже так профессионально да, организовали свою академию. Начали вот в рамках Академии помогать женщинам. Целевая угу. а, вот. аудитория женщины, Игорь, или вот почему именно женщины, женщины так часто это звучит? Да, на 99% наша целевая аудитория именно женщины. Конечно, к нам приходят мужчины за помощью, мы никому не отказываем, никому. Uh -huh. есть, есть мужчины, которым мы помогаем, оказываем знаю, помощь, но их мало, да? вот, скажем, 1%. 99% – это, конечно, женщины. Здесь я хочу донести, ну, наверное, мысль, нашу философию, нашей академии, Все-таки uh -huh. вот меня… Я много пишу своих блогах, на своих страницах, что все-таки женщина – это вектор развития. Да, и многие женщины спрашивают, а почему мы, почему не мужчины? А, отвечаю. А, вот это, вот даже наш пример – это доказательство. Сначала Елена трансформировала себя, нашла свой путь к себе, и я захотел за этой женщиной идти, цепляться, mm -hmm. идти по ее пути. Потому что я был ну, в тот момент в раздравии, хорошо зарабатывал, Друзья, погулять и все остальное. Мне ничего не надо было. Угу. Но я когда увидел женщину свою основной энергетикой, основные взглядом, мне тоже захотелось. Мне тоже захотелось идти за ней. Все-таки женщина, когда меняется женщина, меняется ее мужчина. К сожалению, наоборот, не получается. Но если получается, очень-очень редко. Угу. Это вектор. Изменение женщины влияет на мужчину. Вот в курсе, который вы подготовили для площадки EasyBiz, вот что будет в нем? То есть больше вашего какого-то опыта или уже приобретенных знаний, тренингов, которые у вас есть? Сначала мы проведем ну, курс ну, и серию вебинаров из четырех, наверное, пяти вебинаров, где мы ну, дадим много полезного, много полезной информации, много полезных инструментов, которые женщины смогут применять повседневной жизни, прямо после завершения вебинара. Мы будем давать именно такие ценности, именно самые ценный жемчужины, когда женщина сможет их взять и уже в своей семье что-то сделать. Потому что на самом деле законы, они очень простые, если их понимать. Какие-то интерактивы, домашние задания будут? А, будут. А дальше мы планируем все-таки запустить курс. Да, угу. Курс его «Я, я, я» он называется. И там будет серия уроков, где мы будем давать практики, те же самые полезности, домашние задания. Угу. Для того, чтобы женщина все-таки пришла к своему счастью. Потому что мы люди, и каждый человек хочет быть счастливым. Только многие просто не знают, как. А вот мы показываем самый короткий путь к счастью. Много есть путей, но мы показываем самый короткий. Самый короткий. Кто с нами готов пройти, мы только рады. У меня остался только крайний вопрос. Когда начало? Когда будет первое занятие? Первый вебинар мы проведем в среду в 20.00 по Москве. Уже в эту И среду? Уже в эту среду. Замечательно. Всех приглашаю. А, да. Много полезного. Теперь, Елена, я просто выражаю свое восхищение да, перед вами, потому что а, каждый человек по своему интересен. Но общаясь с вами, общаясь с семейной парой, которая преодолела любые сложности, да, то есть, как есть хорошее выражение: да, «с, мирным, с милым рай в шалаше до первых заморозков, тут уже и заморозки прошли, тут уже и, понимаете, и романы другие прошли. То есть, и самое главное, вот я думаю, что у вас, как сказать, научиться вашему опыту да и пройти это будет. Не только дорого стоить, да, но и все наши слушатели сейчас. Я просто сейчас проверю, что если вопросы у нас какие-то на Ютубе, потому что вам пишут: вот, допустим, у вас симбиоз, вы проводники для друг друга. Добрый день, ну, и в основном люди желают успеха, история жизни очень интересна. Спасибо большое, спасибо большое. В основном благодарности. Еще раз я благодарю вас за то, что вы уделили свое время. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. спасибо. Мы всех ждем, приходите. Друзья, ну, мы увидимся уже с вами в ближайшее время. Смотрите за графиком интервью, которые будут проходить на этой неделе. И обязательно посещайте курс э, и запишитесь на курс Елены и Игоря. Всего вам самого доброго. До свидания. Всего благ. Всего, Всего, благ. Всего хорошего. До свидания. Счастливо.